Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги трейдеры, понедельник, 5 декабря. По традиции приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, это YouTube канал, телеграм канал, ссылочки будут в описании. Ну что, приступаем к ежедневной аналитике, ведь наша задача трейдера это искать точки входа в начале тренда для того, чтобы получить максимальную прибыль и при этом минимально возможный убыток. Сегодня достаточно обширный экономический календарь нас ожидает. Вы если можете ознакомиться на сайте investing.com в разделе экономического календаря. Но более самая важная новости нас ожидают. По американской статистике, но также не стоит забывать, что в 12.30 нас ждет индекс PMI по Великобритании, который может оказывать влияние на рынок, соответственно, на индекс доллара, в частности, индекс доллара будет оказывать на все остальное. Давайте рассмотрим индекс доллара, давно мы на него не смотрели. В целом, месячный канал движется в рамках пока запланированного движения цены. У нас четко соблюдаются все границы, есть своя серединная линия медиана этого канала. В данный момент времени мы видим, что мы поступательно к ней снижаемся. Соответственно, надо понимать, у нас есть один восходящий канал. Сейчас мы посмотрим на более мелком таймфрейме, что у нас происходит в рамках дня. Был восходящий канал, перестроился в нисходящее движение на уровне 104-114, верней пунктов. Ну и сейчас пока приближаемся к двум поддержкам. Первая это линия нисходящего параллельного канала, вторая это медиана этого канала. Ну, соответственно, здесь можно ожидать некую реакцию покупателя, которая может оказать поддержку, в частности, доллара, и как минимум ну, привести его к какой-то определенной коррекции. Мы знаем, что когда есть коррекция на индексе доллара, то все рынки, включая криптовалютные, начинают снижаться. Ну, посмотрим. Фьючерсы пока в нулевой зоне стоят американские, ничего, никакой динамики по сути дела не показывают. Давайте посмотрим, что у нас творится с доминацией биткоина. Биткоин, доминация движется в рамках ну, того обозначенного сценария, который уже на прошлой неделе, наверное, я начал всем показывать. То есть у нас формация двойное дно, W, как хотите, так и называется. То есть основное, сейчас, основное сопротивление у нас находится на уровне 41%, поддержка в районе 40%. Ну, пока вот рисуется такая красивая формация, немного доминация плюсует. Это значит, что биткоин на себя перенимает капитализацию альткоинов. Вот. Но в целом, в целом все выглядит достаточно как бы, ну, определенно и понятно по доминации. Доминации стейблов, который день подряд мы получаем с вами поступательное снижение, что дает определенный толчок к росту всему рынку. В целом мы идем в рамках более глобального, собственно говоря, уже годовой да, канал, который рисуется восходящий клин, который рано или поздно будет пробит в нисходящем направлении. Мы с вами понимаем, если это случится, то как бы наша цель будет лежать в основе этого и этого клина. Соответственно, ну, я понимаю, что случится это не, не так быстро, но тем не менее, определенная Определенный рост рынку криптовалют это, это, это придаст. Когда это случится, будет ли это пробито в этой зоне, или мы еще пойдем рисовать дальше верхушку этого клина, вот здесь получим какую-нибудь поддержку, да, ну, понятно что мы с вами гадать не будем будем работать в моменте с тем что у нас есть пока доминация снижается это дает возможность отрастать некоторым топовым монетам да и не только топовым но каким-то более интересным проектам в частности биткоин сегодня у нас плюсует порядка 1,3% в данный момент времени и сейчас я предлагаю рассмотреть непосредственно структуру самого биткоина которая происходит на графиках и Начнем мы, наверное, с более дальнего таймфрейма. Давайте даже на месяц переключимся и посмотрим на группу индикаторов, что они нам показывают на сегодняшний момент. Значит, я включил тут 4 индикатора. Это индекс относительной силы. Наверное, на неделю это будет корректней. Чудесный осциллятор Билла Вильямса, что нам говорит. И хастик. Мы с вами видим, да, что в целом-то биткоин находится в зоне перепроданности. Может ли он снижаться дальше? Ну, конечно, может. И индикаторы в этом смысле ну, могут дальше рисовать боковое движение. Это совершенно не значит, что мы сейчас должны перевернуться и расти. Тут надо понимать четко одну вещь, что мы получили достаточно сильное импульсное снижение. В рамках недели вот у нас идет материнская свеча. На дневке мы ее потом распишем по уровню Fibonacci. Я сегодня в принципе в канале скидывал, что мы идем а, к 38 уровню. Это достаточно сильный разворотный уровень, который может отправить цену, а, условно говоря, ниже, тестировать вот эту границу. А, что нам показывает индекс RCI? RCI на недельке достаточно сильно, конечно, перепродан. Более того, у нас есть расхождение в показателях. Да, у нас тренд идет. Магнит отключен. Тренд идет вниз, по сути дела, формируя определенный клин. Да, то есть у нас идет клин в клине. И, безусловно, верхняя граница является где-то и зоной сопротивления в области 19 тысяч плюс-минус. А внизу у нас индекс RCI показывает на определенную разворотную модель. Значит, то же самое в принципе, показывает у нас и чудесный осциллятор. Да, то есть мы видим, что цена снижается. Он значит Тоже показывает восходящее движение. Безусловно, он может сбить, все это может перерасти в какой-то дальнейший боковик, как это бывало на истории, если это отмотать, можно посмотреть, но тем не менее, как бы вот локальная картина складывается а, такая, да, ничего не выдумываем, все, в принципе, как есть, так и есть. А, Стохастик тоже показывает зону а, перепроданности, да, у нас уже есть какой-то определенный загиб этих линий, но опять-таки, это все может еще длиться и копиться достаточно долго. В этом смысле надо понимать, что когда маркетмейкеру надо, значит, он пробьет любой уровень, он прошьет любой мувинг, и он прошьет любую зону. Да? Тут нельзя абсолютно очаровываться какой-то текущей локальной картины. Надо трезво смотреть на вещи и понимать, что происходит в моменте. То есть даже по недельному таймфрейму мы видим, что у нас основная зона сопротивления это 18200-300, откуда мы получили сильное дальнейшее снижение. Ну, соответственно, как минимум, эта зона будет зоной ну отскока или от боя вниз если мы пройдем сейчас ключевой уровень 17600 долларов то сейчас мы посмотрим это по уровню фибоначчи то мы с вами увидим что где-то плюс-минус в эту зону это зона интереса для того чтобы снять локальные стопы предлагаю перейти на наверное даже дневка, особо ничем на дневке мы видим стахастик, переворачивается тоже в положительную зону. Но опять-таки, мы с вами помним, у нас есть Чикагская товарная биржа. Кстати, в этом смысле надо понимать, что графики разнятся в силу того, что на Чикагской товарной бирже торги не происходят в выходные дни. И что я хотел вам показать, в принципе, очень интересное Если мы посмотрим на график биткоина самого на споте, то мы с вами не видим такого канала, как рисует нам Чикагская товарная биржа. Давайте посмотрим. То есть у нас здесь локальные минимумы один ниже другого. Ну, соответственно, здесь параллельный канал можно построить таким образом. Вот у нас он такой да, получается. С замечательной линией. Сейчас я отключу все индикаторы с замечательной зоны проторговки медианы до да, этого канала, то есть мы видим множественность касаний, здесь подтверждение, здесь подтверждение, и у нас есть здесь верхняя точка подтверждения. Ну, соответственно, здесь как бы в целом параллельный канал идет нисходящий. На Чикагской товарной бирже мы видим совершенно иную картину, у нас нету этих локальных минимумов, вот этот минимум, он не перебил вот этот минимум, в этом смысле надо понимать, что на Чикагской товарной бирже сидит в том числе манипулятор, да, который понимает, что он делает, но здесь вот эти все локальные зоны у нас тоже замечательно видны. И мы с вами видим, как четко мы ударили сегодня в середину в медиану этого канала. И это как бы была по большому счету целевая, наверное, да, этого роста а, ночного и утреннего, который сегодня был. Но тем не менее мы с вами понимаем, что у нас остался незакрытый гэп на отметке 16 16925 долларов. Я в телеграм-канале с вами достаточно, ну, я в субботу я это публиковал с утра. Ну, соответственно, мы с вами видим и реакцию, соответственно, цены, да, раз ударились, два ударились, но ну, дальше сил как бы вроде бы пока и не наблюдается, да, в этой отметке. И, соответственно, на споте биткоин а, тоже показывает а, свечи такого плана, что, ну, то есть у нас а, фитили идут сверху, это говорит о том, что, ну, дальше сил толкать цену особо и нет. Как оно там будет складываться дальше мы будем разбираться в текущий момент да, времени, но давайте посмотрим на, на текущую локальную картину. Понятно, у нас основной тренд нисходящий, это надо, это надо понимать, то есть мы с вами снизились сюда. Сейчас у нас есть соответственно основной импульс образовался образовался здесь. Да, у нас сейчас есть локально два импульса восходящих, которые привели нас в эту зону. Раз, и здесь прошел импульс. И здесь второй импульс был. Соответственно, мы с вами тоже рассматривали, что зона стопов у нас была на уровне ну, сопротивления 17 тысяч долларов. Следующее было 17 200. Мы все эти зоны благоприятно прошли, сбили стопы. А пока биткоин как бы накапливает силы для похода в зону 17 600 долларов. Давайте замерим по этом это все замечательно видно, куда нас в принципе тянет. Ну вот, получается. Давайте возьмем от зоны основного снижения. Вот, собственно говоря, все эти зоны вырисовываются как день. Если мы посмотрим... Теперь мы можем эти зоны убрать. Понятно, что мы сейчас. Они нам не мешали. Вот уровень был сопротивления. В субботу создали максимум. Да? Сегодня пришли. Сняли стопы за этим уровнем. Ну, соответственно, у нас есть некая трендовая, да, которая нам говорит о том, что ну, она как минимум будет выступать зоной сопротивления. Плюс, обратите внимание, она четко совпадает с... Уровнем 38 по Fibonacci, мы знаем, что если тренд истинный и он сильный, то 38 уровень по FIBA может развернуть этот график вниз и дальше отправить нас, как минимум, тестировать зону 27. А это 14 116 долларов. Следующий уровень, который внизу находится, который нас может ожидать, это 12 250 долларов. Может такое быть? Абсолютно может. Поэтому в данной ситуации, естественно, сейчас искать какие-то локальные лонги, достаточно опасно. У нас есть основные области поддержки я в принципе ожидал что мы можем к ним спуститься предварительно но вот эта зона она была бы интересна для набора позиции следующая зона это находится на уровне 15800 долларов но понятно если инструмент будет закрепляться за этим уровнем то следующий уровень я думаю уже не будет преградой для дальнейшего снижения мы можем вполне себе а, идти дальше ниже и прибивать эти уровни которые совпадают а, с а, уровнями маркетмейкера на чикагской товарной бирже соответственно все это надо понимать и искать сейчас и выдумывать себе какие то зоны или точки входа в лонг а, я бы не стал это достаточно опасно делать потому что фактически ну это может быть случится какой то импульс наверх но мы можем из текущих пойти уже в какое-то нисходящее движение либо если случится наоборот прострел наверх то естественно дальнейший сценарий может уже складываться подобным образом это в очередной раз это импульс закреп над этой уже линии сопротивление которая станет поддержкой и дальше поход условно говоря ну 18 200. следующий сложный уровень ну и 18000 800 долларов это та зона 19 тысяч долларов, которая является золотым сечением по уровню Fibonacci, 61 уровень. Ну, поэтому в данной ситуации лонги можно рассматривать только в пробое этих всех уровней. Но опять-таки это достаточно опасные зоны. Не знаю, общий тренд у нас нисходящий. Да, у нас было два импульса наверх, но тем не менее, как-то, ну, лично у меня вызывает это много вопросов. Поэтому э, не надо ничего себе выдумывать, высматриваться, если... Кто-то из вас находится в лонгах, защищайте свои позиции стопами, чтобы не терять укученную прибыль. Можно использовать трейдинг стопы, там, которые движутся за ценой и, по крайней мере, позволят вам сохранить, в данный момент времени, сохранить прибыль. В данном времени у нас сейчас основная поддержка – это 16800 долларов, да, мы видим этот уровень. Но ну, будем смотреть на характер поведения цены объема. Давайте посмотрим, кстати, что у нас еще рисует объем. Ну, объемы. Видите, объемы у нас не такие на споте и большие проходят. Да, у нас были объемы на снижение, да, у нас были объемы запечатаны на а, красных свечках. Это говорит то, что все-таки продавец тут сидит. Да, мы могли снять сейчас какие-то ликвидные стопы за а, уровнем шартистов, освободив себе таким образом дорогу. Поэтому надо смотреть на характер поведения цены и объемов для того, чтобы делать какие-то дальнейшие выводы. Давайте посмотрим эфир и на сегодня. Закончим. Значит, эфир точно также разрисовал э, уровень FIBA, говорит нам о том, что мы пробили э, 38 уровень FIBA, сейчас мы стоим над ним, но опять-таки у нас есть определенный трендлайн, который сдерживает цену на уровне 1350 долларов. Пройдем этот уровень или нет, безусловно, сейчас будет зависеть от самого биткоина, поэтому опять-таки, ребят, фантазировать я не буду, что-то тут... Э, выстраивать какие-то формации непонятные но ну, вот даже если мы построим и так но ну, есть у нас наклонный уровень поддержки. Да, есть сопротивление, но опять-таки по характеру объемы, посмотрите, ничтожно маленькие. Да, у нас опять-таки были повышательные объемы, которые цену вытолкали наверх. Но опять-таки мы видим, следующие объемы у нас были запечатаны, повышенные и они были у нас на снижении. Поэтому я считаю, что продавец в этой зоне сидит. Как высоко нас еще закинут вверх и закинут ли вообще... В принципе, естественно, непонятно. Но тут надо смотреть относительно локальной картины. Да, если мы будем пробивать эти зоны поддержек, можно хотя бы себе предварительно накидать какой-то торговый план там на снижение, либо на коррекционное движение вверх. Но опять-таки, надо смотреть, что происходит по тем же графикам перекупленности. и Сейчас мы посмотрим по индикаторам, что нам показывает 4-часовик. Четырехчасовик, смотрите, стахастик, да, опять-таки, находится в верхней зоне, что говорит лично мне о перекупленности, да, мы можем еще тут постоять. Индекс RCI, ну да, получила разгрузку а, в зоне 1230, но мы и так уже сделали достаточно хороший импульс наверх, но, ну, а тем не менее, мы с вами видим, что у нас есть определенная дивергенция, а, то есть график а, стоит по сути дела в одном положении, ну высоты, а индекс RCI просится на дальнейшую коррекцию, поэтому ну, здесь надо быть осторожным. То же самое и осциллятор Вильямса, да, который вроде бы как намекает на том что ребята, пора сходить вниз, откорректироваться и, даль... и потом уже мечтать о каком-то дальнейшем росте. Ну, я думаю, что опять-таки по, по эфиру, по эфиру зоны поддержек находится здесь и зона поддержки находится здесь но опять-таки если если бы мы пришли в эту зону для коррекции здесь было бы интереснее набирать лонги для того чтобы идти выше сейчас они сделали минимальную какую-то коррекцию плюс мы помним о том что у нас есть незакрытый гэп на семье соответственно есть определенные дивергенции есть перекупленность есть в целом достаточно непонятная ситуация по рынку. Поэтому, поэтому я думаю, что надо осмотреться, понять, что происходит в дальнейших движениях цены и объема. И дальше можно принимать какие-то решения, искать какие-то точки входа. Все, дамы и господа, рассмотрел локальную картину. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем пока. Дальше общение в телеграм-канале.